Два мальчика одинаковой массы идут по рыхлому снегу, но один на лыжах, а другой в обычной обуви. Этот пример известен по-видимому всем. На лыжах или без лыж мальчики действуют на снег с одной стороны и той же силой, но действие этой силы различно. Без лыж ходить по снегу очень трудно, потому что площадь подошвы меньше примерно в 20 раз площади лыжи.